Пока все сидят на карантине, все развлекательные заведения закрыты. Самое время вспомнить, как я работал барменом. Досмотрите до конца, развязка непредсказуемая и точно вас порадует. Представляю вам фильм. Короткий ч... Или важен неразмер. Пятнадцать шаров в треугольной фигуре Стоят на сукне дорогом. Напротив них шар в однотонной текстуре. Называется шар тот битком. Семь шаров на столе цветов однородных. Еще семь с полосой поперек. Черный шар посреди, под номером восемь. С ним осторожный грог. Мне пари предложил состоятельный парень. На деньги игру в бильярд. Я падок на деньги, а Куш был шикарен. Начала выиграть. Согласился сыграть. Ох азарт. Бабосики. Аха! Лошара! Я спрашиваю, вы будете что-нибудь пить? Виски, пожалуйста. В бильярд я играл в жизни раз. Может, два. И игрок из меня никакой. Тот чувак. Аватар самого мастерства. В бильярде он маг боевой. То, что плохо играю, всем стало понятно. Даже Кира разборной мне велик. Половину скрутил я. Зачем, непонятно. Зато стало удобней. чуть чик. Подгребать стали люди, трещать над глумлением, над кретином азартным поржать. Со стыда я сгорал и давился смущением, продолжала толпа нарастать. Паренек забивал все шары виртуозно, и свои забивал, и мои. Надо мной издевался, но так не нужно. Если лох, то пощады не жди, парень тот говорит мне. Дружище, я вижу, что игра у нас тут не равна. Для тебя я чуть уровень сложности снижу. Ты и так нахлебался сполна. Предлагаю тебе общий шар наш с тобой. Я в лузу на выбор забить. Лузу ты выбираешь, но бьешь ты за мной. Я даю тебе шанс победить. Если да, то тогда ставку я поднимаю. От машины ключи мои, вот. Ну а если случится, что не проиграю, ты тогда... Мне отдашь весь свой шмот. Тони же с доброй волей, я в том был уверен. И не чудесной помощи рука. Он унизить меня до конца вознамерен. Похоронить хочет меня. Сволочь зубы оскалил. И толпа заревела. Еще больше людей подошло. Не-не-не, бабосики, дачка. Согласиться пришлось. Что же мне еще делать? И тут меня аж затрясло. Указал я на лузуту пальцем дрожащим. Хоть и знал, что настал мне конец, поклонился ублюдок толпе врещащей и оперся о стол. Мне пиздец. Задвигался кий, и толпа замолчала. Все впились глазами в сукно. Я на стол не смотрел, а смотрел на хвост кия. А смысл? Мне пиздец все равно. Пока по стене я стекал депрессивно, и начал кроссовки снимать. Случилось такое, что я однозначно даже в планах не мог ожидать. Совсем не заметив, как все вокруг близко. Он кием в замахе задел. Мужика, что был сзади, довольно так низко. В его генитальный отдел. Барахло мужика изменило движение удара, и кий увело. Покатился биток, на мое удивление. Совершенно не так, как должно. Охренели тут все, рикошет бесконтрольный, два шара не туда раскатил. Подкатив нужный шар прямо к лузе заветной, оппонент ни хуя не забил. Заорал он внезапно. Сука, тут слишком тесно, помешали мне, что за зашквар? Слишком длинный конец, суки я, бесполезно. Я хочу переделать удар. Тут толпа на него как один зарычала. Не, чувак, ты забить не сумел? Но я удивленно, как черта охеревший Уже снятый кроссовок надел Негодует мужик А ему объясняют, что черед для удара за мной Что плохому танцору яйца мешают А тут правда ведь яйца виной Я в больной эйфории С колен поднимаюсь Кий свой короткий держу Я к столу подхожу Сквозь толпу прорезаясь Я есть месть За себя отомщу Черный шар рядом с лузой стоит неподвижно. Над битком я склоняюсь и дрожь, из меня постепенно уходит неслышно. Шар восьмой. Сейчас в лузу пойдешь. С коротким кием мне замаха не нужно. Легко управлять им в толпе. Скользит по руке четко он и послушно. Я подготовлен к стрельбе. Легкий щелчок. Я восьмерку забил. Победа! Кричат все вокруг. Длинный кий неудобен, а я победил. Спасибо, короткий мой друг. Охрененную историю ты мне рассказал. Ой. Но ты же понимаешь, что не везде так работает. Ну, главное не размер, а умение пользоваться. Да, да, да, да. Ой, ладно, все. Я тебе, может быть, позвоню потом. Все, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось, ну и если у вас короткий кей, тоже дизлайк можете поставить. А также не забываем о комментариях, они очень помогают в продвижении видео, а несколько лучших комментов попадут в следующий мультфильм. Всем пока!